Привет, народ! Вещает, как обычно, Антон. Сегодня я подготовил для вас наикрутейшее миниатюрное оружие, которое просто взорвут ваш мозг. Они не только красивые, и четко выполнены, но и имеют специфические габариты и функции. Короче, скучно точно не будет. Поэтому скорее проверяйте лайк с подпиской на канал и погнали! А, кстати, комментарий дает плюс 100 к армии и возможность выиграть 1000 рублей, но все подробности в конце видео. Теперь точно начинаем! И первым оружием в нашем сегодняшнем выпуске станет такая вот топовая винтовка 50-го калибра, которая называется Barrett m 99 Технически она представляет собой однозарядную винтовку с продольно скользящим поворотным затвором, построенную по схеме bullpup. Оружие имеет оптический прицел, а основной его фишкой, как вы уже могли понять, является то, что оно было сделано полностью из золота. Такой вот миниатюрный вариант теперь привлекает куда больше внимания у всех, даже чем тот же оригинал. Хотя людей вполне можно понять, на золото ведь всегда был особый спрос. Тем более в области каких-то предметов этого цвета. А это еще одно крутое оружие. Правда, на выставке вы вряд ли разглядели бы его как предыдущее. И нет-нет, не из-за того, что оно какое-то невзрачное. Скорее потому, что оно капец какое маленькое. Это малюсенький пистолет Pinfire, стреляющий двухмиллиметровыми патронами. Создатель особенно постарался над всеми деталями конструкции, сделав их проработанными и реально красивыми. Не знаю, как вам, но мне такая кропотливая работа очень заходит. Я сразу представляю, сколько много времени потратили ребята, чтобы получилось это чудо. Стоп, погодите-ка. А вы тоже не обратили внимания на этот крутой окрас корпуса? Я только что заметил. В общем, маленький, да удаленький. Вот как можно высказаться на его счет. На очереди идет копия американской полуавтоматической винтовки, которая выпускается аж 1963 года. Я сейчас говорю про AR-15. Пушка подходит как для самообороны, так и для охоты. Кроме того, является и штатным оружием полицейских. Автор идеи сделал ее сильно меньше оригинала, но все же не настолько маленькой, как предыдущий пистолет, что мы с вами видели. Придал ей красивый военный пиксельный окрас и сделал в ней все элементы рабочими. Теперь запросто даже детям можно играться с ней как с настоящей, а родителям не переживать и предохранителя, потому что она в любом случае не выстрелит. А это винтовка Мосина, русский трехлинейный вариант образца 1891 года. Винтовку сделали компактной и полностью деревянной, причем материал полностью был отшлифован и подвержен особому поверхностному окрасу. Также через ушки протянули и небольшой ремешок, за который ее можно цеплять к ремню или через то же плечо. Миниатюрная винтовка не способна стрелять, однако она легко перезаряжается как оригинал и может собираться либо разбираться владельцем. Лично мне такая нравится куда больше каких-то современных металлических штуковин. Наверное, из-за своей атмосферы и антуража, что она передает внешним видом. В общем, это топовый коллекционный вариант, я так это назову. И еще напишите в комментах свое мнение, согласны ли вы со мной или наоборот, вам более близки по духу современные пушки со светящимися элементами и всем таким. Следующим оружием в выпуске будет Питон 357, револьвер. Оружие получилось вроде как обыкновенным, Да но в то же время и достаточно необычным и интересным. К примеру, оно не просто красиво выглядит, но имеет скрытые возможности. Так, зажав кнопочку рядом с барабаном, его можно будет достать и зарядить воображаемыми патронами. Ну или что, мне больше нравится просто покрутить, как в фильмах и сериалах, представляя себе кем-то крутым. Также у револьвера функционирует курок. Он эффектно возводится и спускается. Это тоже здорово. Короче говоря, это такая работа, в которой просто не к чему придраться. Вроде хочется, а вроде и не к чему. Крутая, качественная и завершенная мысль. От меня лайк. Пистолет Люгера. Германский самозарядный пистолет, разработанный в 1898 году австрийцем Георгом Люгером на основе конструкции пистолета Борхарта. Именно эту модель один парень из Америки и решил повторить своими собственными руками. Для проекта он много времени потратил на вырезание металла подходящих размеров и соединение всех частичек друг с другом. Ручка вышла деревянной и лакированной, у пистолета функционируют все части, на которые падает глаз, а сам он переносит зрителей в атмосферу 20 века. Это говорит о том, что создатель проекта с задачей определенно справился. «Буллпап» – схема компоновки механизмов винтовок и автоматов, при котором спусковой крючок вынесен вперед и расположен перед магазином и ударным механизмом. По данной схеме была придумана следующая игрушечная винтовка, лично мне напоминающая известный «Ауг». У пушки снимается магазин, могут вставляться и вытаскиваться патроны, складывается передняя ручка, а также вишенка на торте, имеется топовая подставка, на которой винтовка приобретает иной вид». На ней она смотрится как настоящий выставочный вариант. Кстати говоря, скажу вам по секрету, про эту технологию Bullpup я сам узнал только что. Вот видите как, выпуски не только красивые, но и познавательные. За это с тех, кто еще не поставил лайк, пальчик вверх. Это качественная компактная модель пистолета Glock 17, изготовленная из качественного цинкового сплава и пластика. Думаю, если бы не шутер CSGO, так много фанатов у данного гана не было бы и подавно. Хотя, учитывая его характеристики в реальной жизни, может, я и ошибаюсь? Фиг его знает. Глок имеет крошечные габариты, поэтому вряд ли подойдет для страйкбола или чего-нибудь еще. Хотя лично меня это совсем не печалит. Мне достаточно просто наблюдать за данным глоком. Казалось бы, что в нем ничего нельзя испортить, но это не так. Поверьте мне, как человеку, мониторивающему такие вот изделия. Данный вариант реально годный. В нем соблюдены все пропорции, изящный внешний вид и функциональность. Всеми любимый автомат Калашникова. Ну, конечно, что же еще является эталоном оружия? Без него никакой выпуск про пушки не будет настоящим и завершенным. Согласны со мной? Как, блин, все-таки Калашников умудрился собрать настолько крутое оружие? Это ж надо было. Каждый выпуск я не меньше поражаюсь этому факту. Вот ей богу. Эх, ладно. Что-то я отошел от темы. Так вот смотрите. Этот парнишка сделал миниатюрное К-47. У него отлично работает система перезарядки, снимается магазин, а также складывается задняя часть. Также все фанаты Калашникова могли бы поразбирать этого малыша. Ну, разве не топ? Не знаю, сколько часов у парня заняла эта работа, но она однозначно одна из самых крутых, что я встречал в этой тематике. Ну, ребятки, а это уже совсем для фанатов самых крошечных оружий. Это какой-то шорт и дробовик. Даже боюсь предположить его габариты, смотря в соотношении с пальцами автора видео. Однако при этом, на мое удивление, мужчина довольно ловко с ним управляется даже он смог зарядить и погодите да ладно да ладно он даже блин стреляет но вы представляете вот чего-чего а такого от малюсенького дробовика я точно не ожидал ставь лайк если как и я сейчас офигел а это уже настоящий такой добротный по размерам и функциям автомат он куда более продвинутый нежели предыдущие модели однако является ли он круче решать вам что ж по сути он практически такой же как реальное оружие Имею в виду, что также полностью может быть разобран. В комплекте имеет оптический прицел, магазин, патроны, а также сошки. Короче, полный набор. Хоть бери такую игрушечную пушку и отправляйся снайпить всех врагов на своей площадке. Да, будь у меня такая штука в детстве, я точно был бы победителем всех войнушек без исключения. М-1911. Самозарядный пистолет под патрон 45 ACP. Разработан Джоном Мозесом Браунингом в 1908 году. Как его удалось повторить, я без понятия. Имею в виду в таких-то, блин, размерах. Дробовик я еще понимаю, у того более простое строение было. А этот пистолет-то? Да, эта модель не стреляет, однако она очень эффектно заряжается и издает прикольные звуки. Неплохой коллекционный вариантик. Я даже, честно говоря, уже знаю, кому подарил бы такого красавчика. Есть у меня на примете один друг-любитель маленьких пушечек. Может, потом вас как-нибудь с ним познакомлю. Следом на очереди идет копия Винчестера 1873 года, которую ребята выполнили чисто из дерева. Она уже не такая маленькая, как предыдущие варианты, но мне кажется, что подобной крохой она и быть не могла. В любом случае, людям хочется посмотреть на красивые формы Винчестера и заценить получившиеся у ребят раз сбоку. Также оружие может стрелять, причем делает оно это достаточно неплохо, учитывая его габариты. Та же баночка Боржоми не выдержала и пустила трещину. Однако не все оружия были созданы, чтобы стрелять настоящими патронами. Есть ряд пистолетов, используемых людьми в крайних случаях, чтобы дать знак и объявить свое местоположение. Именно для таких случаев и придумали вот этот вариант. Он уж точно всегда может быть у человека в кармане, потому что отмазка по типу «не хватило места» уже не прокатит. Вроде малыш такой, размером с ладошку, да? А вы только зацените, какие снаряды он выпускает. Вот-вот. и вот. Я тоже сильно офигел. Пистолет-пулемет Томпсона Американский пистолет-пулемет, изобретенный в 1918 году Джоном Тольеферра Томпсоном. Свою славу это оружие приобрело во время сухого закона в США, став самым распространенным и любимым оружием не только среди офицеров полиции, но и членов различных американских преступных группировок. Из-за такой богатой истории человек решил повторить пушку своими руками. Давайте же посмотрим, что у него из этого получилось. Лично я считаю, что говорить здесь что-то еще об оружии будет лишним. Просто предлагаю насладиться этим миниатюрным творением вместе. Ну и напоследок, ребятки, я покажу вам еще один выставочный вариант автомата М16, который попался мне на глаза. Я сразу выделил в этой работе ее габариты и четкость всех деталей. То, что пушка сделана из качественных материалов и имеет все то, что и настоящая модель. Не буду уже внедряться в подробности. Короче, тут все крутится, все вертится, все поворачивается и достается. Все как мы любим. Да и габариты у винтовки уже не такие детские. Мне подобное очень нравится. Представьте, если бы такую пуху можно было бы купить в магазине. Думаю, все дети во дворе бегали бы с подобными. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также и не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Ну а в прошлом конкурсе победил Рамазан Ажикулов. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи! И всем пока!